А я вот все думаю, чуть такие за одинокие автобусы стоят на тестовом сервере РП. Насколько я знаю, уже сегодня должны залить на тестовый сервер full летнюю сборку, в которой нас с тобой также ожидает много нового, то, что грядет в этом обновлении. Ну а сегодня я тебе покажу все то, что уже нарыл сам на тестовом сервере, ведь я уже третьи сутки не вылазю с него. И все только потому, что ты прожимаешь лайки в огромном количестве так быстро, что я реально уже не успеваю пилить для тебя видосы. Ну раз так, давай. Тогда попробуем набить на этом видео 400 лайков. И Я дропаю для тебя еще один видос по обновлению на Барвих РП и делаю еще один розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране. Ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! Еще вчера вечером разработчики Барвихи РП в своем официальном телеграм-канале Барвиха рядом подтвердили информацию о которой я, в принципе, говорил уже немного ранее. На Барвихе наступает лето. То самое лето, которое так многие люди просили и ждали. Не знаю, как у кого как, но у меня что-то летом-то совсем и не пахнет. Что касается скриншота, я думаю, это скорее всего просто-напросто новый загрузочный экран. Говорить тут о графике пока, я думаю, не стоит. Дождемся уже выхода летней сборки на тесты и как минимум там уже все это дело заценим. Хотя на тестовом сервере также нельзя устанавливать улучшенную графику. Как правило, барвиху во всей красе на максимальных настройках мы с тобой можем поглядеть именно уже на основных серверах после выхода обновления. Также, в принципе, и зацени всю оптимизацию, потому что именно на основе будет вся основная нагрузка на эти сервера из интересного нас с тобой ожидает вот такая вот новая система транспорта а конкретно вот этих вот автобусов которые в бурном одиночестве сейчас стоят на тестовом сервере еще даже в зимней сборке По скрину я думаю в принципе уже понятно то что у нас как минимум на данный момент уже будет доступно 4 точки в которой скорее всего мы просто-напросто будем телепортироваться это места начальных работ и самое главное новую работу кладоискателя, которая находится на заводе мы так с тобой сможем посетить используя вот эту вот новую систему автобуса сделано я так понимаю это в первую очередь для новичков у которых нет возможности прикупить или арендовать себе какой либо транспорт и чтобы не ждать автобус или такси они просто-напросто могут воспользоваться новой автоматической системой транспортировки я думаю работать это все будет именно так мы с тобой подбегаем к одному из этих статичных автобусов у нас с тобой всплывает вот такое вот меню где мы с тобой выбираем необходимую точку куда нам нужно добраться платим определенную сумму денег наверняка за это и буквально за несколько минут нас с тобой автоматически реально отвозит этот автобус в нужное нам место вопрос лишь в том что будет происходить на протяжении как раз таки вот этих трех-четырех минут я бы лично хотел бы увидеть какую-нибудь интересную анимацию поездки мне кажется с подобной системы можно было бы внести на барвиху и некие аэропорты, и системой перелетов на пассажирских лайнерах, что в принципе реально могло бы решить проблему со спавном в разных городах или на новом острове помнишь вот этот вот скриншот где нам с тобой сливали некие новые аксессуары которые нам очень сильно напоминали pubg мобайл разработчики уже тогда сказали что они не будут иметь никакого отношения ни к пабгу ни к кейсом не к рулеткам их нельзя будет получать в батл пассе оставили для нас с тобой некую загадку где же мы вообще сможем с тобой получить все эти новые крутые аксессуары И я тебе хочу сказать что в принципе как я и предполагал с самого начала все эти новые предметы мы с тобой будем крафтить на своем чердаке как раз таки из тех новых ресурсов, которые мы с тобой будем добывать на новой работе кладоискателя. Про кладоискателя, про новые ресы, как и где их искать, я тебе все рассказал в своем прошлом видеоролике. Я сделал тебе большой и подробный гайд по этой работе. Если ты не смотрел данное видео, то обязательно посмотри. Там реально много полезной информации, которую я постарался для тебя выделить. Пока нам не дали летнюю сборку на тестовый сервер, я, к сожалению, не могу Увидеть все эти новые предметы, как они выглядят и какие ресурсы требуются для их крафта. Но мы с тобой уже видим то, что здесь появилась какая-то маска, сковородка и шлем. Что-то мне подсказывает, что это именно те предметы, которые нам с тобой сливали на этом скрине. И что-то мне подсказывает, что теперь в крафте будет гораздо больше новых предметов, которые мы реально сможем с тобой собрать. Ведь ресурсов добавлено огромное количество с этой новой работой кладоискателя. И помимо этих ресурсов, мы также на кладах теперь еще будем находить с тобой части различного оружия которое также сможем впоследствии крафтить к сожалению пока не знаю будет ли это оружие как обычный аксессуар или сможем ли мы из него пострелять но в любом случае я думаю будет круто самое интересное то что я умудрился находить на кладоискателя даже некие различные ткани для пошива одежды и целые ботинки все эти детали все эти ресы нельзя никуда никому продать а значит они для чего-то будут нужны и что-то мне подсказывает то что вполне возможно в этой новой системе крафта, мы сможем собирать с тобой себе даже какие-то новые скины. Но опять же, это только мои предположения. Что будет уже в конце концов, мы с тобой узнаем только после выхода всего обновления, которое я с нетерпением жду. Обнова реально большая, обнова крайне интересная. И я думаю, уже вот-вот совсем скоро мы вместе с тобой сможем ею насладиться. Ну а пока ты прожимаешь мне 400 лайков, я пошел снимать для тебя новенький видос по Барви РП в. Ouais, пока.